Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Люди плохие и люди хорошие». Существуют ли вообще люди плохие, либо люди хорошие? Не кажется ли это вам немного абсурдным? Ведь по сути плохие люди или хорошие люди – это плохие или хорошие отношения. То есть либо у вас испорчено средство коммуникации, либо налажено. Простой пример. Вы встретились с человеком на улице, со знакомым либо нет из непонимания может возникнуть конфликт. Иногда плевый, иногда очень серьезный, до драки, до убийства. Все может происходить. Но до того момента, пока вы этого человека не встретили, он не имел никакого отношения к вам, и вы не имели о нем никакого мнения. Возможно, он для вас в этой жизни еще даже не существовал. И вот спустя мгновение вы либо с ним деретесь, либо ругаетесь. Либо уже разошлись и остались врагами. Впечатление друг о друге не самое лучшее. Вы друг друга ненавидите, либо уже проклинаете, либо уже задумали некий коварный план мести. А на самом деле, что произошло, подумайте. Вы были нечестны с ними, с собой. Вам было неинтересно, вам было скучно. Вы спешили, опаздывали. Да все что угодно может, можно было предположить. Не то время, не то место. Не то настроение, не та погода. Вы просто не захотели либо поленились разобраться с этим человеком по уму и по совести не желали таких примеров масса когда у нас испорченные отношения лишь по той причине что мы что-то за человека домыслили что-то накрутили любые вопросы можно решить лишь поговорив либо подумав все очень просто не вешайте на людей и на себя ярлыки плохих людей нет вообще если человек Чист перед Богом и перед Законом ну, не может быть плохим. Это всего лишь неналаженные связи. Вы не услышали его, не услышали себя, позволили себе лишнее слово, эмоцию, либо некий жест. Так очень часто происходит. Мы даже можем с людьми не успеть поговорить уже становимся врагами, либо как минимум неприятелями. А на самом деле это на почве зависти, на почве ревности, некой злобы. Иногда мы людей просто не воспринимаем, мы считаем себя лучше всех, умнее всех, красивее всех, богаче всех и так далее. Это опять же неверное восприятие, искаженное восприятие, когда вы не умеете с этим миром взаимодействовать. И посему и получаются такие ошибки, когда вы, не успев с человеком толком познакомиться, уже поругались. Не успев с кем-то пожить, вы уже разошлись. А иногда не успев помириться, ругаемся вновь. Нужно быть психологом, по крайней мере для самого, для самого себя, попытаться разобраться, почему я говорю те или иные вещи, почему я машу руками, кричу, опускаю глаза, заливаю, сверлю его глазами, говорю глупости, ухожу и так далее. Если человек вам неприятен, не ведите с ним никаких диалогов, не поддерживайте отношения, старайтесь просто с ним не встречаться. Тогда у вас не будет врагов. Простите этого человека и забудьте все, что вы наговорили ему и что он наговорил вам. Оставьте это в прошлом. А новые начинаете отношения с чистого листа. Не будьте заблаговременны к человеку, ну, как говорят, заранее злым на него. То есть вы, еще толком не познав его, еще толком не разобрался, не разобравшись с тем, что он сделал, и, возможно, может сделать, вы уже заблаговременно присудили ему ту или иную роль, подлец, негодяй. Это глупо, это наивно, это является большой ошибкой. Вы, по сути, нагребаете в охапку врагов, даже не пересчитывая их. Это те люди, которые вам в жизни могут пригодиться, но вы их за что-то ненавидите. На самом деле вы ненавидите себя, вы лишь не можете в этом, не способны в этом признаться. И на самом деле вы должны сказать себе, что я не умею разговаривать, я нервный, я неуравновешенный, я неспокойный, я задёрганный, да какой угодно. Но если у вас постоянно с людьми что-то не складывается, 99% – все дело в вас. Вам лишь нужно быть спокойнее, быть рассудительнее, научиться слушать, научиться видеть, научиться понимать, научиться читать между строк и понимать язык жестов и мимики лица людей. Просто будьте спокойнее, просто будьте благоразумным, взвешенным, тонко чувствующим людей, человеком, и у вас не будет врагов, и у вас не будет плохих людей. Вокруг вас будут только хорошие люди с хорошими отношениями. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.